Привет, дорогой зритель! Хочу сегодня ребрышки запечь в духовке под яблочным соусом. Сначала подготовим ребра и немножко их замаринуем. Их нужно предварительно почистить, сорвав с них пленку. теперь маринад. Маринад будет достаточно простой. Я буду использовать оливковое масло как проводник специй. Возьму паприку меленую и немножко, наверное, добавлю чабреца. Ну и посолим и поперчим. мариноца Сейчас я сделаю такой же эффект, как и с грибами. Добавив воды, я заставлю сок из яблока быстрее выделяться. И начнем это потихонечку выпаривать. Для яблочного соуса нам понадобится палочка корицы, несколько зерен кардамона, пару чайных ложек меда для карамелизации и немного винного уксуса. Все это добавляем, смешиваем, накрываем крышкой и пусть томится. Какая-то вкусная херня у меня получается с этим соусом. Яблоко превратилось в такое пюре, как варенье получается. Оно вкусно. Вот корица, кардамончик дал такой приятный вкус. Винный уксус дал такую кислинку. Ну и мед в В общем, такой сбалансированный достаточно. В принципе, Сюда можно смело еще добавить водички. Чтобы сделать его уже жидким таким. Ну, в меру жидким. Забыл вам сказать, ребрышки я уже отправил в духовку, предварительно разогнав ее до 180 градусов. Теперь что мы делаем? Наш импровизированный яблочный соус сверху намазываем? А теперь? Смело выключаем духовку и отправляем ребрышки еще минут на 15, пускай они в выключенной духовочке постоят. Хотя вы знаете, можно еще 5 минут подержать под температурой. Далее как получилось. Ух, красота.